Здравствуйте друзья. Этот ролик в догонку к видео, как написать виноград. Так что о живописных приемах особо речи не пойдет. Просто рисую виноград, мне нужно было попробовать сочетание трех красок в краткосрочном этюде, а под рукой не оказалось никакого маленького холстика или подобия его. Все очень просто, можно проклеить любую ткань, хоть старую простынь, клеем ПВА и дать просохнуть. У меня уже был кусочек тряпочки, приклеенный клеем ПВА на пленку ПВХ. Мне был нужен холстик размером 20 на 30 сантиметров. Я вырезал из этой тряпочки поверхность с запасом по 4 сантиметра с каждой стороны. Нет подрамника нужного размера, тоже не беда. Вырезаем из фанеры, картона, или как в моем случае из пластика, поверхность 20 на 30 сантиметров. Заворачиваем края холстика на изнаночную сторону фанерки и приклеиваем скотчем. Все, холст и готов. Если вдруг, этюд получится шедевром, то всегда можно снять холст с этой картонки и натянуть его на подрамник. Ведь не случайно оставляли запас в 4 сантиметра по всему периметру. Но а не получится шедевра, отклеиваем скотч и картину в мусор. О самом эксперименте рассказывать нечего. Если интересен более подробный процесс, то смотрите видео как написать виноград. Все аналогично. Отличие лишь в том, что виноград, изначально, писался акриловыми красками, от темного к светлому. Это пирожное, я пробовал писать, от светлого к темному. Но, как и в случае с виноградом, использовались всего три краски. Бирюзовая, краплак розовый прочный и индийская желтая. Из этих трех цветов краски, была намешана темная, почти черная смесь. Этой черной смесью, я рисую пирожное. Белелый можно было не использовать, так как холст белый. Только в этом случае, я все же закрашивал белую поверхность масляными белилами. Это лишь для того, что при раскраске цветными красками, масло на масло лучше будет ложиться. Проще делать прозрачные лессировки. Вот такой черно-белый подмалевок получился в финале. Просушиваю этот слой. Далее, как и в ролике с виноградом, цветными красками красим от светлого к темному. Сначала одной желтой краской, индийской желтой. Красили, слушаем этот слой. Вот посмотрите на картинку. Если в винограде вся масса картины держится приблизительно в зеленоватых тонах, то пирожное имеет различные цвета предметов. Например, малина явно имеет красный цвет, листики зеленые, черная ежевика. Короче, разноплановая по цветам картинка. В этом сеансе работает также одной краской бирюзовая. бирюзовая прозрачно в сочетании желтой дает зеленый цвет В общем синей краски в этой картинке немного но она есть даже на красных малинках в тенях. Тоже просушиваю этот слой. Последний сеанс. Краплак розовый прочный. Эта краска, также прозрачно используется по полной. Она есть во всех предметах, даже на зеленых листиках. так как это первая проба, писать в таком ключе, перед картинкой с виноградом, естественно, интенсивность и насыщенность всех красок, рассчитать было затруднительно. Тем не менее, в этом этюдике, я примерно понял последовательность расположения цветных слоев. И вот посмотрите на финальной картинке, какой получился эффект. А именно, меня заинтересовала шоколадная глазурь. В первом черно-белом подмалевке, шоколад был черным. И когда я красил его желтой, а затем синей краской, то думал, что коричневого цвета мне уже не добиться. Но после закраски красной краской, чуточку заезжая на блики шоколада, смотрите, визуально шоколад воспринимается как темно-коричневый. На этом этюдике, я убедился, что тремя красками можно создавать полноцветные картинки. Больше об этой картинке сказать нечего. Ну и что? Ну вот в принципе и все. Творческих удач! И до новых встреч!